так как основной параметр для участия в торгах – это регистрация и аккредитация с ключом на площадке. В этих торгах неважно, участвуете ли вы как физическое лицо или как ИП, ключ все равно нужно приобрести. Если речь идет о новых торгах – активы госкорпораций, то для покупки имущества ключ не обязателен ни физлицу, ни ИП.